Итак, друзья, абсолютно новый трактор «Русич Т-15». При обкатке обнаружилась течь охлаждающей жидкости. Вот так вот выглядит радиатор. Здесь стоит типа генератор. Не знаю, что за генератор и как он себя ведет, но слабенько. Радиатор крепится. На 12 болтах получается. Три здесь. Чтобы протянуть, нужно снять этот мини-микрогенератор. Здесь три. Здесь. Раз, два. И вот этот третий тоже подтягивается. Ну и, соответственно, с той стороны три. Так вот. Пришлось все разобрать. Все болты еле-еле. Душа в теле. Чуть не по два оборота еще протянулись. Так вот. Протянул я, думал, что прокладка может быть не дожата и протекает. Но это не помешает, конечно, что протяжка прошла. Вот так он выглядит с этой стороны. Так вот, те, что обнаружилось-то. Вот она где, друзья мои. Микродырочка такая типа. Вот я вставил спичечку. В эту дырочку. Вот она стоит, спичечка. Залил воду завел течет на заведенном видимо маленькое какое-то там давление создается и потекло когда его пригнали сразу она не потекла трактор завели выгнали и примерно через полчаса обнаружилось течь что соло но трактор пришел ночью поэтому друзья Лучше не принимайте трактора ночью. И чем дальше от вас находится сервисный центр, дилеры все эти, хиллеры, миллеры, тем туфтее они вам повезут технику. Вот такая система. Радиатор. Одни трубки. Больше тут нет ни хрена. И ставится он прямо на... Хм. Прямо, прямо как-то вот так вот. По кругу целиком. Никаких патрубков, ничего нету. Сверху на двигатель. Поршень здесь ходит вдоль трактора вот так вот. Горизонтально. И сразу охлаждение попадает на цилиндр охлаждается цилиндр без всяких патрубков так что когда придет если кто купит знайте что радиатор не протянутый по крайней мере у меня был полностью не протянутый ну что ж будем тихонько исправлять эту течь я думаю, исправить ее можно. Менять из-за этой течи трактор, они этим и пользуются, что чем дальше в глубинке находишься, и соответственно они ставят сразу в договорах такой пунктик, что доставка техники до сервисного центра за счет покупателя. Поэтому. Нету смысла гнать туда, отвозить за свой счет. Легче будет купить, проще новый двигатель нахрен, чем им отвести. Поэтому, чтобы такого не случалось, лучше ездите, покупайте сразу с места. Пусть заводят, полчаса тарахтит. Видимо, эта дырочка была просто краской заляпана, и все-таки эта краска отошла. И течь пошла потому что когда он приехал в машине не было капель тосола его загоняли своим ходом выгнал еще не было обнаружил это только утром потому что была ночь с фонарями много не увидишь так что не старайтесь принимать технику ночью пусть машина либо ждет либо Говорите сразу, что ночью не будете принимать, потому что будет не видно. Еще есть нюанс. Вот эта вот трубочка, которая должен быть, расширительный бачок, ну, это по-нашему должен быть, а по-ихнему его нету. Так вот с этой трубочки во время нагревания идет жидкость, а здесь стоит просто губка и все это мокнет и попадает прямо вот туда, все в радиаторе, если видно. Все здесь оказывается, поэтому лучше сразу какую-то трубочку сделать. И сейчас я что-то примастырю какую-то хоть. Капельницу, мапельницу, что подойдет, то и сделаю. В общем, как исправлю. Выложу новое видео. Получилось ли исправить, но ну, попробую холодной сваркой туда, прямо в дырочку, все это забить. И, наверное, в следующем видео скажу пару слов, исправилась или нет. Все, до следующего.